А, Свет, я тогда тебе скину пока ссылочку на вот на трансляцию. Сейчас я хочу позвать.. А... Александра Круглова, который у нас под ником «Желтый мужик» был, <смех> под странным таким ником. Александр очень необычный человек. Он производит очень противоречивые впечатления. То есть вначале он, как правило, производит человека какого-то странного, скажем так. да. Но и в самом начале у меня примерно было такое же впечатление. Но когда я стал слышать от людей очень хорошие отзывы о том, как Александр с ними поработал, как он помог им подготовиться к их вебинару, как он сильно там помог справиться со своими страхами и сомнениями, и даже более того, когда один из кураторов сказал, что получил бесплатную консультацию от Александра, и она была крайне полезна, человек, который зарабатывает уже несколько сотен, то у меня изменилось совершенно представление об Александре, и я рад, что он у нас участвует. Вот у нас раз два человека присоединилось. Ирина, просьба, пока я выключу микрофончик, вот, пока мы дадим слово. Александр, Александр, да. тебе слово. Скажи что-нибудь, чтобы понять, у нас есть с тобой связь. Очень тихо. Можешь как-то погромче сделать? Раз, два. Слышно. Вот слышно, но тихо. Можешь? Есть возможность сделать громче? Я могу громче разговаривать. А вот ага. Ну, попробуй тогда микрофончик поближе и громче говори, если есть возможность как-то чувствительность микрофона отрегулировать, ага. будет еще а, лучше. А, сейчас, секунду, может быть, действительно чувствительность где-то. Сейчас, я очень техничный человек. Так, модератор, нет, я не модератор. Центр управления. Не, я же не, я же не модератор. Насправить качество видео, выключить микрофон. Настройки. Динамик. По умолчанию. Голос. Я не знаю, как улучшить. Ну ладно, тогда попробуем микрофончик поближе, говори погромче, хорошо. я думаю. Тебя... А меня сейчас видно, слышно, я где сейчас? Я да, не... тебя, тебя видно. Тебя видно. А где меня видно? Ну, я тебя вижу в, в двух местах, да. Во-первых, а в вебинарной а... комнате, во-вторых, в той комнате, где мы сейчас с тобой находимся. Ага, ясно. Хорошо. Я себя не вижу. Ага, да. Короче, можешь смело рассказывать, тебя видно и слышно. Расскажи, что было, что, что было до, что было во время, что стало после. <связывая> я себя вижу. О, отлично. Доброго вечера всем. Короче, под... <связывая> я понял. У тебя Александр Моисюк кинул ссылочку, где настройки регуля... регулируют микрофон. Ребят, сделайте плюс-минус. Ой, как меня плохо слышно, я слышу. Ладно, жена показывает, что дочка уже спит, не орим. Ну, буду кричать, как могу. Так, меня слышно, все, отлично. Я потом займусь этим. Ладно, давай, давай, рассказывай. У нас Итак, мало все. времени расскажи. Да. Друзья мои, вы сами видите, что я абсолютно не технарь. Я гуманитарий. Стопроцентный. Только за последние две недели я меняю третий микрофон. И это тоже глючит. И тоже, наверное, нужно будет менять. Так, значит, по жизни в офлайне я занимался двумя направлениями. Это. Мероприятие, организация проведения от детских до тимбилдинга и начинал от артиста сцены, заканчивал директором коллектива и рекламы. И вот у меня, конечно, была проблема по выбору ниши. Это или что-то другое. Вот Перед тем, как прийти в ФПЗ, скажем так, впервые я услышал слово, как это называется, а инфобизнес, услышал, скажу так, 30, где-то как Короче, перед Новым годом. До этого я вообще этого не слышал. Вот. Поэтому моё, моя подготовка вообще нулевая, а компьютерная это, ну, примерно так, Microsoft Word а, и Warface. О. Собственно говоря, ситуация такая. Перед Новым годом я заработал каких-то денег и думал, что январь как раз нормально, у нас провалы у ведущих, выживем с, э, с семьей, все будет нормально. Тут появляется Юра, предлагает значит вот изменить жизнь. Неделю я им выносил мозги, чего, как, вот как вы сейчас пишете, а как то будет, а как это. Вот примерно так же неделю я выносил. В конечном итоге принял решение, но я здесь. Мои результаты. На самом деле мои результаты абсолютно невозможно определить деньгами. У меня огромное количество вещей, которые поменялись жизнь. Я был сова, сейчас я практически жаворонок. Я поменял график жизни, ложился в 4 утра, теперь я встаю в 6 утра. Многие вещи я покажу просто. У меня нет сейчас возможности ходить в спортзал, поэтому каждый часик днем у меня звенит пи-пи-пи-пи-пи. Я делаю вот такие штуки, если видно. Это вот такая гантелька. Очень помогает. Огромное веще... количество вещей изменилось просто в семье. Отношения с супругой, с ребенком. Я начал сын... слышать сына. И вроде бы вот это все никакого отношения не имеет к инфобизнесу. На самом деле имеет, потому что... До этого я жил достаточно расслабленно. Сейчас у меня есть цели. Сейчас я понимаю, что я хочу. Когда хочу. Моя цифра по... Через год, который я хочу, изменилась, изменялась два или три раза. С каждыми шагами. Если вернуться вот к практическим успехам каким-то, да, ну, скажем так, я освоил за это время порядка шести программ разных, в которых сейчас работаю и вполне успешно. Совершенно спокойно пишу посты, и причем у меня в день появляются мысли, которые, ну, главное их успевать фиксировать немножечко, ну, вот, и не упускать идею. Если раньше я писал часа два-три один пост, сейчас пишу, ну, до часа, еще есть куда двигаться. Организовал три соцсети, это ВК, Инстаграм и Фейсбук. В Инстаграме у меня сейчас порядка 600 человек подписчиков, в Фейсбуке порядка полутора тысячи человек, в ВК примерно 450. Но я должен сказать, что я не вложил ни одной копейки в это. Вот как говорили, как нас учили точечно каждого смотришь, приглашаешь, и вот я могу сказать, что из там из 400 там 20 человек примерно, я предполагаю, что ну человек 20-30 может быть нецелевые, нецелевые в каком плане? Я занимаюсь чем вот сейчас 30 лет опыта вот ведения мероприятий, организации мероприятий, ведения тренингов и как в продажах так и по мероприятий вот дают мне возможность общаться с людьми и моя Четкая ниша – это организация помощи тем, кто занимается э, конкретно только в инфобизнесе. Саш, а прости прощения, у тебя еще две минуты, давай. О, это гигантское количество, я закончу. Угу. Короче, инфобизнес. И пока это люди с доходом до 100 тысяч. Страхи, припомны, затыки и так далее, и так далее. Вот с этим я сейчас, сейчас, на данный момент, совершенно спокойно уже работаю, хотя месяц назад мне казалось что-то это чем-то страшным. Вот такие успехи. Маленький успех. Сегодня сын за последний. А я помню, да, я сейчас заканчиваю уже. Да, я закончу. Я успел. Успею. Ладно, короче, не буду рассказывать историю. Друзья мои, ситуация простая. Я полагаю, что я бы добился больших результатов, если бы не был, знаете как, вот я такой умный, мне 54 года, трое детей, куча раз женат. И все, что мне говорят, я пропускаю через сознание. Чего, как, а как бы я поступил. И у меня родился такой маленький, маленький афоризмик сам для себя. Не слушай, а нет, не рассказывай, что у тебя не получается. Скажи мне, почему ты не делаешь. Логика очень простая. Говорят, делай, а потом вместе разбираем результаты. Вот, собственно говоря, и все. Uh -huh. Спасибо большое, Саш. Uh, тогда uh -huh. я... Okay. Ну, Рая, желтый, это ВКонтакте. Желтый, желтый, желтый, желтый. Хорошо, спасибо большое, Желтый, э, за то, что пришел, поделился. Тогда э, ты, я так понимаю, решил в третий, в третий поток, да, по второму пойти? Вот меня колбасит с этим вопросом. Мне хочется, знаете что, вот, может быть, подскажете? Я очень хочу вот то, что я сейчас получил, перевести в навыки, начинать с этим работать быстро, успешно, и чтобы получить результат. Под... Вот, да, понял, все, ухожу. Хорошо, давай мы потом это с тобой тем обсудим. Все, я тогда с тобой, желтой прощаюсь. Тогда перейдем. там, Наверное, Ирина Полякова, ты что-то зашла, ушла, можешь вернуться? Просто вернуться, отключить микрофончик, быть на готове, да, то есть не выходить. А Желтый мы тогда тебя... Я тогда тебя пока удаляю отсюда, и мы пообщаемся с Светланой пока.